Ты юмка, с камера спаси сейчас. На ты! Босиком по небесам! Вискас Грей. Ну-ка, по бандам. Ну что, друзья, я готов к взлету. Ух ты ж ё. как все быстро. Оп!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 буксировке, но так без скажем так опыта вот так сразу выше ноги выше головы а сидишь как на табуретке а -а -а -а. класс из сложности которые мне предстоят это заход на посадку потому что я не умею так без интерцепторов но буду буду учиться Сейчас.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 слезы, потому что все-таки, если на том не дует, то на этом дует. Великолепный аппарат. Фух, хочу еще. Посерочис, поехали, я сразу к ангару сажусь, надо срочно планер прятать. А, вот и дочь кончился. воды для тут, спасибо, ребят, я у вестек по бейксим я. Сейчас на полную дистанцию, трот по тросу. Оп. Оп. Ого. Вот это класс Скороподъемность даже не знаю какая 5 метров стрелка на упоре Скорость 80 у меня Надо, можно даже поменьше Но знаете, как страшно таким углом подниматься Вот в этом основная сложность если трос рвется, надо резко нос вниз. Ну так, хорошо. Высоко сейчас я. Ого-го-го-го-го-го. Вот оно, босиком по небесам. Так, а цепочка нужна бы. Оп! Ну и где там наша лебедка? Вот, можете посмотреть. Вот снизу лебедка, по углу я нормально совершенно. Поехали. Оп! Все, друзья, мы уже подготовились. Теперь к моему автобусу мы цепляем трос. В принципе, трос можно было растянуть руками, не обязательно. О, видите, кстати, трос, трос я так понимаю, это 3, 3 миллиметра. Сейчас я определю. Да, это трешка. Ну, мы используем лирус, это полиэтилен высокомолекулярный. Держит он 900 килограмм, этот трос. 200 метров получилась высота затяжки. Но надо понимать, что это полный штиль. И я труслив, потому что ну, вот, дистанция где-то около километра. Почему я сейчас труслив, друзья? Да потому что дождь идет. Незнакомое все-таки. все, все Можно было, наверное, помедленнее буксироваться. Но я аж фигачил на 80. Поэтому вот так вот. Вот оно, бусиком по небесам. Вот мои ножки. Эй! Хе -хе Эй! Так, надо сейчас грамотно зайти на посадку. Поближе к ангарам Да Так, делаю разворотик Ну, вертлявый планер, он управляется действительно силой мысли Как парапланчик Скорость 60, прекрасно рулится Ну, пожалуй, мне пора уже и к ангарам поближе Фьюуу! Вообще, управляемость бешеная совершенно Первое упражнение. Давайте заснимем вот так вот. Так надо будет вам интересней. Да, слушайте, как-то даже качество неплохое у него аэродинамическое. Я тормозов-то нет воздушных. Ну сажусь вот перед Вильгой. Ну смотрите, -ка, как, я, как я неплохо попал-то для первого раза, мне кажется. Оп. И вот, а тут же колесика. Это, это на этом на этом лыжа, а этот-то едет еще, фу, Хе -хе -хе. О, босиком по небесам, вот и дождь кончился. Э -э, вредит ли дождь такому планеру, вредит, то есть, конечно, вот это наше сейчас полет в дождик, был не совсем правильный, с другой стороны, бросать планер, там было бы еще менее правильно. И дочь кончился, то есть вот он буквально прокапал, то есть мы не ожидали такой такой вот пакости, которая случилась <свист> Я скажу вам, друзья, не очень-то и жарко Не очень-то жарко а, Что я хочу сказать об этом планере Он Он офигенный как это? Васильев так часто говорит Этот самолет Он офигенный Так вот о планере тоже Он офигенный а, Почему ну вот это босиком по небесам, это то самое чувство. Единственное, что я бы, наверное, сказал, что если бы не было вот этого обтекателя, то это ноги были наружу, как на 38-м. Ты там прям педалями чувствуешь э, небо. Но вот ну в остальном все, конечно, очень удобно. То есть все, все правильно, все грамотно, сидишь классно. Э, вот эта кабинка небольшая, она создает некое ощущение все-таки уюта какого-то. То есть на 38-м, SG-38, ты сидишь, у тебя вот-вот, ты вниз смотришь, а ты на на такой ну, ну, сидишь. Это... Очень, конечно, сильно впечатляет. А здесь ты прям чувствуешь, что вот приборы есть в конце концов. На 38 приборов нету. Летит. Конечно, явно качество чувствуется. Не такое, как по сравнению с Grumman Baby. Grumman Baby, конечно, паритель. Я теперь понял, что такое учебный планер. Вот он, пожалуйста, перед вами. И паритель. Это две большие разницы. Я лечу, ковыляя в мгле, Я лечу на хорошем крыле. Бэйби, hey, как ты в потоке? Ну представим, что тут термик. Друзья. Представим, что здесь термик. И я его обрабатываю. Ну неплохо. пи пи пи пи пи пи пи пи, -пи. На этой штуке парить реально круто. Но но она крутится вокруг, вокруг своей мысли. О, волшебство. При этом, смотрите, вот она стоит стоит в этом термике о сама вот видите вот вот руки мои о о а она так стоит в потоке ну волшебство волшебство погода бомба И! восторг Восторг это даже... Я даже сипеть, сипеть начал. Восторг это даже не то слово, которое э, может передать эмоции от этого планера. Йо! Босиком по небесам! Название нашей всей серии. Будущий про ретро-планера. Ретро-планера нашли своего фаната. Класс! Жалко, что это на самом деле так низко, кромка, 200 метров, к сожалению. Ну что, опять будем думать о посадке. Но на этом тоже, я так понимаю, прекрасно можно парить. Единственное, я, наверное, гонял на чуть большей скорости. Надо спросить, на какой же я должен был лететь. Я на 60 летал сейчас. Вот это... Бенус, а с какой надо было скорости после отцепки летать? 60 60А, слушай, ну я 60 летел. Короче, 220 метров, но я поначалу немножко... Получилось чуть больше 80 за счет этого я всю веревку и смотал. Да. Но ну, так да. он лезет надо, вверх. Надо угол держать. Но ну, ты понимаешь, да, что страшно. Тангаж. Поэтому я так вижу, нормально. Чуть добавил, добавил, добавил. И... Ну без так... ветра триста метров. Да, да, да, 30... да, Ну, вот двоечник волков с ошибками 220. Это очень неплохо при таком ветре тоже. Для двоечника. Видите, друзья, меня хвалят. Инструктор меня хвалит. Так что я не совсем безнадежен, надеюсь. Я, я вот так вот, прямо отсюда передам огромное спасибо команде. Прям вот, вот, вот и вы все напишите, пожалуйста, в комментариях спасибо, потому что должна быть обратная связь, и если бы не согласились вот эти замечательные люди помочь полетать сегодня, не было бы вот этого фильма замечательного, который вот полон эмоций, и мы будем продолжать обязательно, будем повторять такие полеты. Спасибо! До новых встреч! Погода бомба! Контент огонь! Итак, друзья, зададим э, каверзный вопрос. Э, страшно ли от того, что чуть-чуть попала водички на него капельку? А, ничего, ничего страшного. Э, вся фанера покрыта э, еще тканью с, лак, с лаком, У -у -у. еще слой покраски. Это высохнет и будет все хорошо. Пойдем сюда. Если попадет вода внутрь, вот есть отверстие. А, на всех ланерах это сделать, Есть донашки. А, а вот ну то, да, да то есть, получается, все вентилируется, и никогда эта штука не может... да. Ну, конечно, летать в дождь, друзья, вот там вот прям совсем уж... Не как мы, спасательная экспедиция, чтобы быстренько к ангару приземлиться и закатиться. Вот, а просто гонять на этом планере в дождь, наверное, не нужно, да и неудобно. Это в морду летит, все. Но так в целом хорошо. <свес> ну как, понравилось? <свес> <свес> <Сейчас>. <свес> Босиком по небесам. то есть Понравилось, ну, Груман Бэйби мне понравился в том смысле, что это чувствуется, прям реально ты чувствуешь, как он, на нем можно классно парить. На этой штуке чувствуешь, что парить ну, можно, но нужно уже поточек такой повеселее будет. И, ну он настолько простой, то есть приземлиться, вы видели, там, две посадочки, ну, первая переосторожничал, чуть перелетел дальше, чем хотел, вторая, прям, как куда хотел, туда и приземлился, прям, идеально. Он просто освоение, он с рогатки будет летать, то есть это намного проще, чем тот свифт, на котором я летал, у которого гажу вот так вот все скачет там, и, ну, на нем сложно, на, на, на свифте учиться тяжело, просто потому, что он... Он такой особенный, то есть нужно привыкнуть к вот этому летающему кругу. Наверное, на археоптеристе проще, но эта штука стоит 110 тысяч евро, и это без... А вот этот такой планер, ну, я, я понимаю, что материалы, материалы не очень дорогие, да? Ну, фанера, фанера. дерево, клей, там, ткань. Ну, вот, больше, больше всего работы, да? Да. А да. сколько по часам вот, примерно по затрату? Точно не скажу, потому что много часов сгорело, потому что искал чертежи и много что переделал. Просто просто вот эта переделка занимает время, а так теперь можно очень скоро построить его Да, теперь с учетом того, что Бенас потратил огромное количество своего времени, сил для того, чтобы сделать первый Следующий можно выпекать как горячие пирожки Так что обращайтесь за чертежами, за готовыми планерами идеальная штука. Ну, планера, наверное, готовы тяжело. То, что золотые руки мастера э, дрожат от э, идеи сделать что-то еще более... Это правда. <laughs> да. Потому что, э, друзья, я понимаю, э, почему, почему Венас может не захотеть что-то делать, повторять, потому что... Интересно же делать новое. Я когда лебедки строил, я практически никогда не делал лебедку такую же следующую. Мне интересно было попробовать. А вот так вот, а вот здесь вот, а вот это. То есть, ну видно, вот глаза горят, человек творческий. И поэтому творческий человек может сделать, подготовить к производству, а дальше делайте сами. Ну также и с лебедками, наверное, тоже. Вот я, может быть, попробую какую-то базовую подготовить документацию на электрическую лебедку и возможность покупать запчасти и делайте делайте, летайте, это, летать, летать это просто, видите, вот. байкером по небесам, Хе а, ты, а ты, все, да, все, да, закругляемся тогда, все, все, быстро, быстро, быстро, быстро. Если, если, если если вам надо, я могу вас оставить.